Здравствуйте! Рад вас вновь приветствовать на нашем YouTube-канале NotPostrigun. Сегодня у нас рассмотрение двух бюджетных машинок от двух вечных конкурентов. Две фирмы из США это Эндис и Wall. Соответственно, их недорогие аккумуляторные, вернее комбинированные машинки Endis US Pro Prolee Cordless Wall Super Taper Corliss. Машинки очень похожие, обе они построены на базе недорогих сетевых машинок. Но добавили аккумулятор, поменяли мотор вибрационный на роторный, машинка стала легче, машинка стала мощнее в том и в другом случае. И осталась достаточно недорогой. Давайте все-таки сравним, какие есть отличия. Ну, Что у них общего? Это назначение. Обе машинки предназначены в первую очередь для снятия массы и ориентированы в первую очередь на какие-то бюджетные Салоны, то есть какие-то барбершопы, где не особо высокие -то требования к эргономике машинок. То есть, ну, такой очень топорный дизайн. Просто вот, грубо говоря, взяли корпус проводной машинки и запихнули в них беспроводную начинку, оставив даже ножи те же самые. Хорошо. Итак, давайте распакуем и сравним сами машинки. Итак, машинки очень похожи схожая у них эргономика. Эргономика далеко не самая чудесная. Тем не менее, отлично они лежат в руке. Профиль у Эндис немножко пониже, но зато она потолще. В остальном особой разницы нет. У Уолл здесь есть такая выемка под пальцы. За счет этого она должна лежать в руке получше, но Мендис лежит ничь, ничуть не хуже и в общем-то никаких отличий в эргономике я особо-то не ощущаю. Обеих у них а, ножи взятые тупо с проводных машинок, никак не оптимизированные для аккумуляторных. Соответственно, а, довольно большой тяжелый верхний нож. За счет этого при работе ощущается довольно сильная вибрация. Если Говорить по звуку, машинки, опять же, достаточно шумные. Не сравнить их с Panasonic'ами, либо с Moser'ами. Гораздо они шумнее. Понятно, что уши не вянут от этого звука, но, тем не менее, ну, мне он кажется крайне бюджетным. Этот звук очень дешевым. При этом, Энди сворчит немножко поприятнее. Как-то у него тональность э, пониже же почему-то, жить громче и по назойлере неприятно, как какой-то комар или муха над духом. Хотя заявленные обороты у машинок абсолютно одинаковые 5 ,5 тысяч оборотов. Хорошо, давайте поговорим о характеристиках, о том, что можно прочитать у нас на сайте в характеристиках, либо в инструкции, хотя в инструкции далеко, далеко не все указано, но тем не менее. Итак, машинки. У нас одинаковые по оборотам, 5500 оборотов. Ножи у них одинаковые по ширине, но отличается у них высота среза. Валовский нож, высота регулируется в соответствии с паспортом от 1 до 3 мм. Здесь высота среза регулируется от 0,5 до 2,4 мм. В целом, качество обработки у валовского ножа мне нравится больше. Он выглядит симпатичнее, но качество ножей примерно одинаковое. но опять же не поражает долговечностью стали у этих ножей и эти ножи точить приходится существенно чаще чем допустим мозеровские ножи у которых сталь более твердая более долговечная ну или опять же сталь более долговечная у валовских и индисовских ножей на более дорогих моделях на моделях для животных но ну, здесь имеем что имеем все-таки бюджетные машинки хорошо а дальше Машинки эти с комбинированным питанием, то есть они работают в нормальном режиме от аккумулятора, но можно при необходимости, если села батарейка, поработать и от провода. Так вот, время работы от аккумулятора у Волл полтора часа, у Эндис 2 часа. При этом заряжается Волл дольше два часа, а Эндис быстрее, всего лишь полтора часа. Получается, эта машинка... Работает меньше, заряжается дольше, а это работает больше, заряжается меньше. Почему так происходит? Может здесь мощность в два раза меньше? Ну нет, нифига. Мощность практически одинаковая. Здесь 5,4 ватта, здесь 4,8. То есть отличие по мощности примерно на 10%. И на самом деле вы не заметите это отличие по мощности при работе. И там и там около 5 ватт. Плюс-минус там погрешности сборки разных производителей моторов, поэтому... Может это и мощнее, но кто же его замерял, мощность среза на ноже. Мы знаем только мощность, потребляемую мотором. Но потребляемая мощность это совсем не то, что мощность выдаваемая. Поэтому будем считать, что мощность одинаковая. Скорость машинок одинаковая, опять 500 оборотов в минуту. Вес тоже практически одинаковый. Здесь 290 граммов, здесь 280 граммов. Эту разницу в 10 граммов вы никак не ощутите, даже если будете там эти машинки по очереди брать в руки. То есть эти 10 граммов, ну в этом 3% от массовых никак не ощутите. Аккумулятор там и там литионный, Соответственно, ресурс службы у них примерно одинаковый. <coughs> Но должен заметить от себя, что на наваловские машинки, аккумуляторы у нас спрашивают чаще. Возможно, потому что эти берут все-таки меньше, на них меньше рекламы. Вол засыпает просто рекламными материалами весь интернет. Но, тем не менее, на эти машинки у нас аккумулятор не спрашивали, по-моему, ни разу. Один раз спрашивали, клиент просто залил машинку изнутри маслом, и там сдох и аккумулятор, и системная плата, и полностью начинку пришлось менять на машинке. На валовских машинках, как правило, год-два – это хороший ресурс службы аккумулятора. У кого-то дольше, у кого-то и год не отхаживает, приходится менять. Ладно. А в чем еще разница? Да, в общем-то, наверное, и все. Осталась только разница в комплектации. Итак, по комплектации супертейпер идет помимо зарядного устройства. Ну, это у обеих машинок есть зарядной, нет зарядной подставки. Здесь идет 4 насадки. 3, 6, 10 и 13 мм. Четыре насадки. Обычные пластиковые, ничего там, какого-то чудесных свойств у них нет. Защелочкой на конце. Ну, защелочка со временем разбалтывается. Все-таки это пластик, это, ну, не знаю, не настолько долговечный материал. Но всегда их можно поменять. Не доводите, пожалуйста, насадки до такого состояния, что они сваливаются с машинки. и Вы клиенту просто сходу выбриваете тазору. Не надо так делать. Разболтались насадки, возьмите новые стоят они копейки. Эндис, сами видите, пакетик побольше. Эндис US ProLi Корлис идет в комплекте с 9 насадками. Здесь 3, 6, 10, 13, здесь 1,5, 2, 4, 3, 4,5, 6, 10 и так далее до 25 миллиметров. Думаете, это много? Нет, это немного. Потому что есть еще вот такая вот машинка. По сути, ее из Проли Кордлис, но для американского рынка. Энви Ли У нее насадок не 9, а 11. Точно так же, от 1,5 до 25, у нее добавилось 2 насадки на 16 и на 22 мм. Вот здесь вот у ее из Проли их нет. Ну, в принципе, парикмахеру, парикмахеру и не нужны насадки больше 13 мм однозначно. Но круто, что здесь есть насадки 1,5, 2,4 и 4,5 мм. Так называемые промежуточные насадки. Чем это круто? Тем, что вот этой машинкой вы в основном будете массу снимать. Комплект насадок ну, позволяет какие-то, скажем так, грубые работы выполнить. Да? Комплект этих насадок и а, диапазон регулировки этого ножа позволяет нам худо-бедно делать фейды. Да почему худо-бедно? Вполне себе позволяет делать фейды. За счет меньшей длины среза ножа 0,5 мм против 1 мм на этом ноже. И за счет того, что здесь есть промежуточные насадки, начиная с 1,5 мм, это позволяет более плавный переход делать от нуля и выше. Кроме того, по сути, у нас эти машинки, в общем-то, одинаковые, характеристики очень близки. Да, это работает подольше, заряжается побыстрее. Да, ей... Немножко проще делать фейды, но главный аргумент здесь при практически равных характеристиках ⁇ это цена. Отличие в цене у этих машинок небольшое. Да? Примерно на 10% дороже внезапно супер-тепер. Хотя практически по всем характеристикам он уступает, уступает по комплектации, но при этом стоит он дороже. Ну почему? Потому что больше рекламы. Более раскрученный бренд. Каких-то прямо таких супер-пупер преимуществ я не могу назвать у этой машинки ни одного. Ну, разве что машинка более популярна в целом в мире, поэтому гораздо больше на нее всяких китайских поддельных запчастей. Насадок китайских, там еще каких-то деталей, но качество не неоригинальное. Хуже. В некоторых случаях это отличие в качестве не критично, в некоторых случаях прямо капец как хуже, и если нарвечись на поддельные запчасти, будет довольно печально. На Эндис запчасти я встречал только оригинальные. Ценник оригинальных запчастей на Wall и на Эндис плюс-минус одинаковый. Хорошо, отличие на 10%, поэтому можно в принципе брать то, что вам нравится. Но есть еще один игрок. И опять это Эндис. Это Эндис Easy Clipple, которая позиционируется как машинка для стрижки животных, но она абсолютно такая же, как эта машинка. У нее просто чуть поменьше насадок, но все еще больше, чем у Wall Supertaper. И бонусом получаете такой вот жесткий кофр. Сравнение этих машинок я давал раньше, можете посмотреть, в чем отличие, в чем сходство. Так вот, эта машинка стоит уже в полтора раза дешевле, чем Supertaper Cordless. Ну и вот тут закономерный вопрос. а Зачем вообще нужен супер если есть машинки, не уступающие ему по характеристикам, но существенно дешевле? Вопрос. На этом, пожалуй, на сегодня закончим. Если что-то еще хочется уточнить, спрашивайте в комментариях под этим видео. Либо у нас в группе ВКонтакте, либо в Инстаграме либо можете писать, звонить на наши контактные телефоны, которые у нас указаны на сайте сайт enotpostregun.ru На этом все. Пока-пока.